Привет, и сегодня я покажу как сделать вот такую вот, вот, такую вот камеру С Смотрите и удивляйтесь Берем вот такую вот штучку И цепляем на нее вот такие вот две штучки вот. Все, сейчас я прицеплю и покажу Вот так вот это будет выглядеть вот. Вот. Теперь сейчас я возьмем еще вот такую вот детальку и вот такую вот, вот две вот таких вот детальки, и берем их. Сейчас я покажу, что надо делать. Берем вот такую вот детальку и цепляем. Ну сейчас. И вот так вот мы цепляем. А теперь берем вот такую вот штучку, вот, вот, и цепляем ее на. На вот эту штучку. Сейчас я покажу. Вот так вот это должно выглядеть. Теперь мы берем вот такую вот штучку. Вот. Блин, не видно. Вот. вот такую. Ну, можно еще такую кругляшку, но у меня такой нет. Ставим на сюда вот. Вот. Сейчас покажу. Теперь берем вот такую вот штучку. И сейчас покажу, как, как, куда ее ставить. Так, вот, берем такую штучку и сейчас я, сейчас я поставлю на паузу видос и покажу, как это выглядит. Вот так вот это должно выглядеть. Теперь у нас получается вот такая вот прикольная камера. Ну все, пока-пока.